Приветствую вас, друзья! Зовут меня Инга Ковалевская и сегодня я познакомлю вас с одним из самых грандиозных стартапов – Easy Business Community. Как видно из названия, это сообщество создано для того, чтобы делать бизнес легко. Более 60% людей рано или поздно задумываются об открытии собственного бизнеса. Ежедневно в разных странах регистрируются тысячи организаций, каждый день закрывается такое же их количество. И главная причина даже не в отсутствии достаточного стартового капитала, а в отсутствии знаний. Несколько лет назад я познакомилась с удивительной работой новосибирских операторов, снявших фильм «Деньги», объединивших все уникальные знания, собранные на Земле разными людьми, так или иначе изучавшими этот феномен. Раскрывая секреты денег, в этом фильме говорится о том, что деньги подчиняются собственным законам, и чтобы их иметь, нужно знать, хотеть, верить, вложить, отстраниться, отдать, получить. Отдавать, чтобы получать, использовать во благо, быть смелым в мыслях и делах, видеть возможности. Конец цитат. Обратите внимание, что порядок этих законов вначале знать, а потом хотеть. Верность этого порядка абсолютна. Человек никогда не может хотеть того, чего он не знает, поэтому знания, информация всегда приоритетны. Мы создали наше сообщество как пространство вариантов. Объединили лучшие бизнес-модели, тренды в онлайн-образовании, технологии блокчейн. Наша цель – собрать на одной площадке экспертное сообщество, лучшие бизнес-идеи и их целевую аудиторию, людей, ищущих качественную информацию и возможности для решения своих задач. Образовательная платформа стала флагманским продуктом сообщества. Совсем недавно мы запустили торговую площадку, которая постепенно будет пополняться актуальными цифровыми и товарными продуктами. Сегодня мы создаем еще один полезный инструмент – наш бэк-офис, который станет лучшим органайзером и помощником в вашем бизнесе. А теперь обо всем чуть подробнее. Образовательная площадка – первый продукт, созданный сообществом. Мы приглашаем экспертов на нашу площадку на уникальных условиях. В сообществе все мы называемся партнерами, поэтому наши взаимоотношения внутри сообщества строятся по принципу win-win – это когда выигрывают все. Что это значит? Наше сообщество строится по клубному принципу. Чтобы стать партнером сообщества, нужно внести разовый клубный взнос. Это правило распространяются как на спикеров, так и на их аудиторию, за что они платят. Спикер получает доступ к заинтересованной в его экспертности целевой аудитории, которая стремительно растет. Аудитория же получает доступ к архиву полезных знаний, так как спикер, чтобы заявить о себе в сообществе, проводит ряд бесплатных мастер-классов, подтверждающий уровень его квалификации. Число таких вебинаров регулируется самим спикером. То есть спикер обменивает свои знания на лояльность аудитории. Аудитория, получившая подтверждение экспертности спикера, сама начинает его продюсировать, привлекая на площадку этого эксперта все больше и больше новых партнеров. Углубленное изучение своего предмета, закрытые вебинары, марафоны, курсы, выездные офлайн семинары индивидуальные консультации, книги, методические материалы эксперты могут упаковать в отдельный платный контент и выложить на продажу на нашей торговой площадке. Такой подход позволяет аудитории избежать покупки кота в мешке, получить на самом деле ценные знания, а эксперт получает простой механизм монетизации своих знаний среди лояльной аудитории. Не затрачивая больших средств на раскрутку себя в социальных сетях, выгода очевидна. Безусловно, закон денег – отдавать, чтобы получать, использовать во благо, быть смелым в мыслях и целях, видеть возможности – действует и в данном случае. Увидеть эту возможность, использовать ее с максимальной отдачей способны только те эксперты, которые помимо набора профессиональных знаний обладают достаточной степенью духовного развития. Готовность отдавать, увы, не для всех. Но именно это в конечном счете реализует нашу задачу – собрать на одной площадке всех желающих выступать на ней в качестве спикеров – а в последующем перевести это количество в качество. Мы приглашаем к сотрудничеству экспертов из разных областей знаний. Главное, чтобы эти знания были экологичны, актуальны, полезны и интересны. За первый год работы без активной рекламы мы создали сообщество из 82 тысяч партнеров в 146 странах. Вебинары проводятся на 8 языках, действует система автоперевода. Каждый день на площадке появляется 2-3 новых спикера. На нашей площадке уже есть эксперты, соответствующие этим критериям. Среди них есть известные медийные личности, знакомства с которыми вам наверняка понравятся. Они помогут вам разобраться в лабиринтах криптоэкономики, инвестирования и финансовой грамотности, помогут разобраться в вашем предназначении избавиться от блоков и ограничивающих убеждений, Раскроют секреты мироздания, расскажут, как скинуть лишнее, разгладить морщины, помогут наладить отношения в семье, поделятся приемами, которые сделают вашего ребенка лучшим учеником в классе и многое другое. Рекомендую. На нашей площадке все вебинары проводятся вживую и при этом для вас всегда открыт доступ к нашему архиву. Так как подавляющее число наших спикеров в практике, они помогут вам, начав использовать эти знания, безусловно прийти к успеху. Хочу вам напомнить, что наше сообщество про то, как делать бизнес легко. Но чтобы делать бизнес, нужно прежде всего иметь денежную идею. Если у вас пока нет такой идеи, то этой идеей может стать само сообщество. 2019 год – это год нашего активного роста. Мы запустили мотор развития партнерской сети, и наша задача на этот период – не менее полумиллиона пользователей. Эта работа очень хорошо оплачивается. Понимаю, создание сети – непростая задача, но помните – знать, хотеть, верить. И все-таки у нас про то, как делать бизнес легко. Мы подготовили для вас четкие алгоритмы и инструкции, которые позволят освоить этот навык. Это понятная и простая в реализации методичка, результат многолетней практики одного из наших основателей Анатолия Ильи. Он знал об этих принципах давно, но в какой-то момент принял решение использовать эти знания. Его личный рекорд с помощью этого метода – команда из 20 тысяч партнеров всего за один месяц. Теперь это бесценный опыт, который доступен и для вас. Сейчас был в словах о том, что является главной болью сетевиков и что делает непривлекательной сетевую индустрию для тех, кто еще не постиг этот дзен. В сетевом бизнесе бывает так. Человек выбирает компанию, собирает по крупицам команду, затем возникают обстоятельства, которые приводят к потере бизнеса и все приходится начинать сначала. Переход в другую компанию приводит к потере части команды. Бег по кругу, сетевые крысиные бега рано или поздно разочаровывают сетевиков. Отсутствие у них стабильных доходов создает для тех, кто еще не в сети, предубеждение и неправильное понимание сути этого высокодоходного, справедливого и этичного бизнеса. Как Изи Бизнес Комьюнити решает эту задачу? Мы строим сеть с использованием современной технологии блокчейн. При этом мы не арендуем площадку, а пишем свой собственный блокчейн. Спросите, в чем разница? Какой бизнес вы сочтете более надежным? Тот, который ведется в арендованном помещении или в собственном здании? В первом случае вы все время зависите от сторонних обстоятельств, растущей стоимости арендной платы, сроков завершения и вероятности продления договоров аренды, вплоть до закрытия здания или его сноса. Если вы владеете зданием, то вы можете сами вести в нем свой бизнес, а можете сдавать площадку в аренду и так далее. То есть это и есть ваш реальный бизнес, когда вы не зависите от обстоятельств, а управляете ими. С Изи Бизнес Комьюнити вы строите свой бизнес на блокчейне. Ваша команда навсегда остается с вами. Кто-то может подумать, так они уже разбежались по разным компаниям. Согласна, не каждый может развивать бизнес компании, которая находится на стадии развития. Многие любят, когда уже все готово. В любой компании вам скажут, если вы не проявляете в ней активность 6 месяцев или 1 год, ваш аккаунт будет заблокирован. При желании продолжить или возобновить свой бизнес, вам придется сделать очередной платеж, подтвердить активность или зарегистрироваться вновь. Аккаунт на блокчейне закрыть невозможно. Люди, оплатившие доступ к площадке сегодня, могут вернуться в свой бизнес через десять лет. Для этого им нужно будет всего лишь зайти в свой бэк-офис и включиться во взаимодействие с уже выросшей под ними командой. Сеть на блокчейне невозможно закрыть, перенести, переписать. Теперь это и есть ваш бизнес. И только вам решать, хотите ли вы сделать этот бизнес успешным. Уже совсем скоро ваш бэк-офис пополнится собственной вебинарной комнатой. Даже если сегодня, будучи партнером Easy Business Community, вы делаете бизнес другой компании, вы с удовольствием начнете пользоваться этим инструментом. Скинув ссылку на свою комнату, вы можете проводить персональные консультации, тройные звонки, групповые командные занятия. Потенциал этой комнаты возможность одновременно проводить 50 вебинаров численностью до тысячи человек каждая. При этом. Тем, с кем вы захотите пообщаться, не придется проходить нелепую регистрацию или загружать какие-то приложения, переживая за качество звука. Им нужно будет просто зайти по вашей ссылке. Кстати, это не единственный бэкграунд нашего сообщества. У нас есть одна особенность. Мы говорим только о том, что у нас либо уже есть, либо проходят последние этапы тестирования перед запуском. Поверьте, есть еще много интересного, о чем мы пока не говорим, но что способно удивлять. Подойдя к стадии активного роста, мы внесли коррективы в наш маркетинг-план. Первая версия маркетинга была хороша, но имела механизмы сдерживания. Мы должны были считаться с технической готовностью для активной экспансии. Сегодня у нас есть такая готовность, поэтому мы и предложили маркетинг соответствующей стадии роста. Он крайне просто и доходен. 20% вы получаете при регистрации партнеров в свою личную группу. Вторая часть маркетинга – бинар. Обычно компании, использующие бинарную систему выплат, оплачивают от 10 до 25% товарооборота меньшей ноги. В нашем случае это 40%. Важным свойством нашего бинарного маркетинга является наличие механизмов защиты от скама. Остальная часть товарооборота от внесенных клубных взносов распределяется среди партнеров, достигших квалификации по утвержденной схеме. Доходы с товарооборота, создаваемого на нашей торговой площадке, распределяются по отдельной маркетинговой схеме, открывая неограниченные возможности для достижения финансовой свободы. Стать партнером сообщества можно, выбрав для себя самый комфортный уровень доступа. VIP-доступ стоит всего 889 долларов. Напомним, вы оплачиваете доступ один раз в жизни. Насколько это дорого? Давайте посчитаем. Уже сегодня на нашей площадке выложено более 107 различных курсов. Предположим, что средняя стоимость каждого курса 100 долларов. Итак, 107 курсов умножить на 100 получается 10 700 долларов. На самом деле цена на эти курсы намного выше. Для справки, двухдневные семинары по финансовой грамотности стоят в среднем 15 000 рублей, а это более 200 долларов. Годовой курс ментальной арифметики для детей от 30 000 до 54 000 рублей. Это 460-830 долларов, а детей у вас может быть 2 и более. Наша цель – создать децентрализованную автономную организацию, где ваш бизнес, ваши доходы будут надежно защищены. Все сделки на нашей торговой площадке осуществляются по системе смарт-контрактов, обеспечивая безопасность, надежность, прозрачность. Сегодня мы поэтапно вводим инструменты, которые помогут вам использовать части этого конструктора для создания собственной уникальной и надежной модели бизнеса. Любая компания может предложить вам всего лишь получение дохода от ее развития. Мы же создаем условия для развития вашего бизнеса, даже если вы не захотите этой информацией делиться с другими. Криптоэкономика – это одно из основных направлений, в котором мы работаем. Мы знаем, что эта сфера деятельности воспринимается людьми неоднозначно и только потому, что мифов о ней больше, чем правды. Но если вы немного углубитесь в новостной контент на телевидении, вы, надеюсь, обратите внимание на то, что самыми часто повторяемыми словами будут слова роботизация, цифровизация, искусственный интеллект. Так вот, эти инструменты развиваются по криптотехнологиям, а следовательно криптовалюта непременно станет естественной частью нашей жизни. Настолько естественно, насколько естественно мы сегодня смотрим телевизор или летаем на самолетах, хотя яблочко на тарелочке и ковер-самолет наверняка вызывали у наших предков одну ассоциацию – сказки. Создав сообщество, мы сразу декларировали создание торговой площадки, на которой обязательно будут представлены цифровые продукты. Продажа цифровых продуктов актуальна, доходно, удобна, так как не требует логистики, дополнительных затрат на производство, обслуживание и прочее. Первыми цифровыми проектами с глубокой интеграцией в нашу платформу стали Криптоноид, Криптороботикс, ConcertVR, Биржа, Dix. Подробнее об этих проектах вы можете узнать из видеоматериалов, размещенных в открытом доступе на нашем аккаунте в YouTube. На нашей площадке появляются проекты, которые рекомендованы нашими экспертами. Сегодня легко потеряться на рынке стартапов и ICO. Наше преимущество заключается в том, что все эти предложения Проходят глубокую экспертизу нашими специалистами, юристами, нашими партнерами, экспертным сообществом хэшрейтинг. Только качественные и надежные проекты рекомендуются партнерам Изи бизнес комьюнити. Сама по себе такая экспертная поддержка дорого стоит. Изи бизнес комьюнити ваше сообщество для легкого бизнеса и легкой жизни. В завершении приведу еще одну цитату из фильма Деньги: знать, хотеть, верить, вложить, отстраниться. Отдать, получить. Отдавать, чтобы получать, использовать во благо, быть сильным в мыслях и делах, видеть возможности. Посмотрите на себя, на пространство вокруг, подумайте, чего вы могли бы добиться, будь у вас столько денег, сколько вы могли бы себе представить, какие самые смелые мечты вы могли бы реализовать. Деньги – это не бумага и золото, не кредитные карты и счета в банке. Деньги – это прежде всего энергия, и как любая энергия, они имеют способность к материализации. Для этого стоит только захотеть.